Окей, Google, чё намотать в дрипку. Ты втираешь мне какую-то дичь, сука? Да ты чё?! Да сама ты бесполезная, сука! Ах, ладно, все-таки, не зря я пользуюсь Гуглом. Я тут загуглил, почитал, намотал, и вам сегодня расскажу про фьюзы. Еще больше фьюзы. Элен, Эли, Элен и самые большие Элины, которые я сегодня буду ставить в гун. И вы, конечно же, на это можете посмотреть. Потому что, как бы, а почему нет? Погнали ближе. Сейчас посмотрите на это все подробнее. Начинаем, продолжаем. Собственно, поехали, посмотрим. Начнем, наверное, с фьюзов самых обычных, ну, стандартных. Это 0,4-й фехраль, или же кантал, кто как его называет. Параллель. И сверху обвитая 0.1 нихромом Я намотал, ну, точнее как Скрутил 7 витков на 3 мм Это я так себе заготовочку для нози крикета Сделал, потому что печет Чтобы пекло посильнее Можно сделать, например, то же самое Из 0.5 кантала И как в данном случае не 0.1 нихром А 0.12 нихром сверху Это даст хорошую Вкусопередачу Потому что здесь, например, микрокапли Микропоры меньше, чем здесь будут И... По пару по количеству пара они в принципе идентичны по вкусу все-таки 0 5 будут поинтереснее тоже 3 миллиметра 5 витков где-то итоговое сопротивление должно быть ну что-то около 0 1 0 12 приблизительно смотря еще как это все вытягивать ну, точнее как ножки выравнивать и так далее и так подобное а, опять же скажу в двух словах про фьюз Фьюз просто параллелька, обвитая сверху каким-то более тонким металлом. Почти как клептон но только параллелька. Сделать его достаточно просто. Можно просто вам, вам взять дрель, вертлюжочки и запороть, наверное, метров 200 проволоки. А потом уже научиться их нормально делать, потому что будет получаться, но не сразу. А, сложного ничего, смотрятся симпатично, а, дают хороший вкус и работают на свой, скажем так, коэффициент. Человека часов более чем достойно Сейчас будем смотреть на всякого разного рода эллионы И это уже будет проблематичнее Потому что их видов очень много Это пиздец Перейдем к эллионам Здесь все намного сложнее Потому что если присмотреться То они отличаются как минимум по размеру Везде одинаковое количество витков А именно 5 Но разный металл Если здесь в основе, в фьюзах Это кантал у него, скажем так Некий стандарт сопрота Сопротивления То нихром, например, обладает Более низким сопротивлением, особенно до прожига Во время прожига у него сопротивление Очень сильно поднимается И Элианы нужно прожигать очень аккуратно Потому что витки, точнее оплетка Между витками может склеиться И все, я считаю, это запоротый койл И надо бы его уже перематывать, менять Но никто из вас это делать не хочет Я в том числе, все ленивые И это нормально, лень, двигатель прогресса но опять же, есть люди не ленивые, которые в свое время придумали вот эти намоточки, точнее как, придумали одну намотку, а из нее уже началось. Посмотрим на самый такой маленький Элиан. Это, скажем так, тройная жила 0.32 Нехрома. Если присмотреться, если оно будет видно, здесь три живы, обвитая сверху 0,16-ым нехромом. То есть все вот эти вот, точнее как, вот эти два элеона, это full нихром, то есть полностью нехромовая. Здесь уже идет смесь нехрома и нержи. Здесь все намного сложнее. Почему? Расскажу дальше. Отметка выглядит как змеиная кожа Ну, именно поэтому их и назвали в свое время Элионы Потому что, не знаю, нет, чтобы назвать это как-то змеей или что-то подобное Снейк или что-то подобное Снейк кстати, тоже есть, но там все очень-очень сложно Элион, в принципе, выглядит симпатично И площадь испарения у него побольше Если поставить рядышком 0,5 фьюз 5 витков на 3 мм И самый маленький Элион Они, в принципе, площади испарения одинаковы но у она сопротивление будет повыше, именно конкретно у этого, потому что здесь меньше сечения общее и вкуса побольше, потому что если посмотреть, здесь зернистость больше. Чем больше вот таких вот микротрещин, микрокапель там помещается, тем больше вкуса можно извлечь и тем более такой приятный постреливающий пар будет. Собственно, от более мелких перейдем к эленом поинтереснее. Намотаны они также из трех кусков, только уже внутри. Точнее, из трех жил. Только внутри уже 036 нихром нехром. И та же оплетка 016 нехром. Опять же, полностью нехром. Что эти? Что эти? Что те были на 2.5 миллиметра элены. И здесь, если посмотреть, если присмотреться, они пошире, что очевидно. Я даже сейчас просто прислонил вот элен из 032 нехрома. Я его сейчас перехвачу. Вот так вот. Вот он из 0.32, те же 5 витков, те же 2.5 мм. Грубо говоря, если присмотреться, почти виток разницы. То есть площадь испарения остается, точнее, становится больше, но при этом сопротивление становится ниже, потому что сечение металла внутри больше. Опять же, не забываем, что если мы будем мотать то же самое из кантала, то сопротивление будет выше, потому что у них удельное сопротивление на метр ниже само по себе из-за сплава. Но, опять же, нихром разжигается быстрее, чем кантал. И вот эти кайлы уже находятся на грани... После прожига, после прожига они находятся на грани сопротивления клаучезерского. То есть стандартные 0.1, 0.11 приблизительно ома, естественно. Эти койлики могут дать хороший вкус. Хорошо себя ведут на мехе типа труба, либо же на параллельке, тем более. И, в принципе, нормально живут. Потому что Нехром на фоне Кантала достаточно живучий материал. И сейчас переходим к самым задротским Элианам, которые было настолько больно мотать, насколько возможно. Красава! Подбираемся к венцу сегодняшнего фестиваля, скажем так, фестиваля Койл Билдинга. Вы можете видеть здесь Элиан. А, я так, для сравнения возьму фьюз. Здесь 7 витков 0,4 фьюза. Здесь 5 витков этого Элиана. Это дичь, предназначенная для того, чтобы выдавать... Огромное количество пара разжигаться в течение буквально одной секунды, даже меньше, потому что здесь внутри нержавеечка. Нержавеечка разжигается намного быстрее, чем нехром и уж тем более кантал. Состоит этот койл из четырех кусков нержи внутри и ноль первый кантал сверху. Нержа там, по-моему, 0.36. тридцать если посмотреть на сечение, то она явно там не ниже, чем 0.3. Койлы широкие, такие койлы мотать это просто заебисто Но если хочется хорошего количества пара Не, даже огромного количества пара на трубе Хорошего вкуса, более чем хорошего Такие койлы есть смысл мотать они делаются как раз-таки для людей, у которых такие своеобразные потребности Которые, например, гоняют мехи на параллельке Либо же хотя бы просто труба с очень высокотоковыми аккумуляторами там Sony VTC 5, 5A и так далее и тому подобное В данном случае пара этих кайлов выдает 0,075 Ом Опять же, та же зернистая структура сверху Ну, как змеиная кожа и так далее и тому подобное И весьма широкая ножка Ну, точнее как достаточно широкий виток, это положительно сказывается на площади испарения, при этом за счет того, что сечение спирали достаточно высокое, достаточно большое, можно, например, накрутить больше витков, чтобы получить нужное сопротивление, либо же меньше, чтобы опустить сопротивление, и при этом остается достаточно большая площадь испарения. Сейчас конкретно эти спирали я буду ставить в трип кугун, естественно клон, потому что мы здесь все нищеброды. А вы можете пронаблюдать за этим, если вам интересно, если нет, то мы, вы можете перемотать, и там мы уже поговорим о каких-никаких итогах, металлах и прочем-прочем.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 <свес> пиздец, блять, как это сложно, нахуй, блять <свес> Мне надо маты чем-то заменять, блять Вы понимаете <свес> это? <свес> Сука, пиздец, я даже не могу передать Собственно, было видно, на что способны эти кайвы, для чего их мотают. Я думаю, тоже понятно, чтобы добиваться вот этого вот красивого всплеска жижония, который будет капать на руку, будете получать ожоги. Это весьма неприятно, но зато вы получаете весьма хороший вкус, даже очень хороший, и горячий мех. Почему мотаются такие намотки? Такие намотки мотаются для того, чтобы извлекать хорошее количество пара под определенную мощность Особенно с учетом того, что сейчас все повально-обратно переходят на механику Потому что механики пекут и так далее и тому подобное И чтобы увеличить искусственную площадь испарения Добиться большего вкуса В общем, чтобы как можно более извращаться Без этого не особо хорошо получается Опять же, больше говорить особо не про что, не про что. Про металлы может быть я расскажу в каком-нибудь другом видео А сейчас вынужден попрощаться, потому что про основные такие порно-намотки я рассказал Показал А со мной были вы С вами был я Куча всяческих кайлов И хороший вкусный пар Удачи Сама ты бесполезная сука Но я все сам прогуглил, прочитал, намотал, рифманул еще я тебе расскажу про фьюзы. Фьюзы побольше. <Слышко> Бать, сейчас бы окно разбить. Пошло, я пара. чуть не обосрался, блядь. <Слышко> я думал, толбом обваду вообще. Жопа, блядь. <Типе>. Сейчас <слышко> Да я понял уже, блять, я, я. И говно мое понял, которое с меня сейчас течет, блять. Я охуел, блять. Да идите вы нахуй, блять. Я чуть не умер тут, блядь. Блин. У меня диарея сейчас начнется, блядь. Блин. Я зя сняль. Я изделиаль. ww.дwv.ru Три. А что я должен говорить?